Итак, коллеги, всем здрасте. Сегодня у нас 15-я серия вопросов и ответов. Сразу покажу, какие они есть. Они на самом деле достаточно интересные. И, э, в общем, давайте будем переходить, чтобы вас не задерживать. По-быстрому будем отвечать. Итак, первое. Мы начинаем новый проект. Планируем использовать WinForm. дать какой-нибудь, пожалуйста, совет. Ну, я так думаю, что речь идет о том, какую платформу использовать. Э, и, возможно, я так понимаю, что вопрос о том, нужно ли писать на Винформ. Смотрите, я нашел некоторое количество данных по поводу того используется или нет, в частности в блоге Телерика есть такая информация, что DAPEF и WinForms они как были, так и являются самыми распространенными и в общем выбор платформы WinForms ничем не хуже чем DAPEF, более того, сейчас существуют на самом деле очень долгосрочная перспектива у Microsoft, потому что WinForm когда-то плохо адаптировался к разрешениям экрана DPI, так называемым точек на дюйм. И сейчас они эту проблему решили, постоянно продвигают, усовершенствовать Сейчас появилась возможность перевести Win -прилож... WinForm приложение на .NET Core, соответственно, ну то есть Net 5 фреймворк. И работают они в разы быстрее, ну в 2-3 в раза ну, во всяком случае, про DPF приложение могу сказать точно, потому что видел эту информацию. И что касается выбора DPF или WinForm, ну, на мой взгляд, это дело принципа. И то, и то имеет место жить. Другой вопрос, что DPF дает дополнительный, на мой взгляд, опять же, декларативная разметка является плюсом. Например, юнит тестирования, на самом деле, дает возможности использовать Dependency Injection. Если вам это не нужно, то WinForm, наверное, ваш случай. Это не хорошо, не плохо, это просто по-другому. Итак, следующий вопрос. Какой выбрать э, фреймворк, net3 или net5? Ну, смотрите, на самом деле они абсолютно ничем не отличаются, кроме того, что у них есть разное время поддержки. Другими словами, если вы выберете 3.1, то давайте я вот такую картинку нашел в интернете. Смотрите, каждый год теперь Microsoft будет выпускать э, новую версию фреймворка. Что это значит? Это значит, что вам придется обновляться, ну или не придется, во всяком случае я настоятельно рекомендую это делать. И. Ключевой момент, вот в следующем кадре, смотрите, поддержка э, Microsoft а осуществляется на LTS, то есть Long Term search, ой, Support, то есть долгосрочная поддержка, ой, Long Term Support, вот, вот так это правильно произносится. Э, речь идет о том, что LTS э, поддерживается порядка трех лет, а то есть, который Current версия, ну, например, 5.0, которая сейчас вышла, она порядка там 16-14 там, месяцев. И, в общем-то, если вы планируете большой проект, который будете вести очень долго и настоятельно будете его обновлять, то рекомендую выбрать LTS, ну, любой из фреймворков, будущий или предыдущий, которые, собственно говоря, будут меньше количества подвержены изменениям. С другой стороны, в Net в версии, которая является Current, на самом деле... Появляются дополнительные фишечки, может быть даже те, ради которых вы, собственно говоря, и начинаете проект Поэтому, собственно, еще раз повторюсь, нужно выбирать то, что вам нужно, понимая, что это и для чего Ну и еще один вопрос, как получить доступ к данным блейзерам Вы знаете, вопрос на самом деле интересный, потому что есть два блейзера Есть блейзер, который сервер, который работает через SignalR Непосредственно с контроллерами, на котором хостинге он запустен Ой, запущен, прошу прощения. И есть WebAssembly, который является, грубо говоря, SPA, очень похожим на React, э, очень похожим на Angular или, допустим, View, или даже Aurelio. И там абсолютно такой же способ получения данных. Другими словами, если подытожить, то если вы используете WebAssembly, то это обычно HTTP клиент. Но ну, если, конечно, вы пишете на C -Sharp. Ну, хотя на Blazor, да, я пошутил. Э, другой вариант, если вы используете Blazor сервер, то, скорее всего, это иск. Контроллеров или API этого сервера, на котором, собственно говоря, он хостится. То есть, это SP.NET Core контроллеры. Ну вот, как-то вот так. Ну и еще один вопрос, который звучит следующим образом Должен ли разработчик иметь свой личный блог? Ну, на самом деле мне нравится, что такие вопросы задаются Значит, вы в эту сторону думаете, и это на самом деле очень важно Я считаю однозначно, что должен, и сейчас попытаюсь объяснить почему Ну, во-первых, у меня блог есть, и ссылка на него, и в частности на ту статью, из которой я буду приводить заголовки, написана внизу Я также помещу ее в описании Почему нужен блок? Ну, во-первых, нужно определиться, насколько долго вы хотите быть разработчиком. Месяц, два, три, может быть год, а может быть десять, а может быть до конца жизни. Это как бы один вариант. да. То есть, если там два, три месяца, четыре, там, год, ну, блок вам не нужен. Я же начинал достаточно давно, и первое, за что мне... Блогу можно сказать спасибо Это то, что это очень удобная записная книжка В которой я мог записать все что угодно И достучаться до нее из любого места Напомню, что я создавал блог достаточно давно Когда таких вот, э, как сейчас, манипуляции с данными Ну, достаточно трудно было сделать Сейчас достаточно все упростилось И, э, в общем, ну, может быть это не... Может быть это не... Э, как это сказать по-русски, не апрув того, то есть не доказательство того, что нужен блок, то есть не аргумент, если говорить по-русски, то следующий вариант, смотрите, грамотная речь. Пишешь блок, есть исправка, исправление вернее, синтаксических ошибок, лексических, ну, в общем, начинаешь следить за своим языком, <сил> вспоминаешь русские слова, так сказать. В общем, это тоже плюс моторика, временно продумать, ну, в общем, я считаю, что это важно. Правильно излагать свои мысли, доказывая в том числе свою правоту в определенных э, моментах да, развития, там, э, в коллаборейшен, в каком-нибудь конверсейшене, как это по-русски я уже начал забывать, э, это очень важно. И э, третья причина – это комментарии к статьям. На самом деле это важно. Когда статьи вы написали, вы получаете фидбэк, где-то вас поправили, где-то помогли, где-то сказали спасибо. Э, в общем, так или иначе задается вектор движения вашего развития. Это тоже очень важно. В общем-то, поэтому и видеоблог, поэтому и очень радуюсь вашим комментариям. Особенно хорошим. Ну и смотрите, если вы пишете какой-то программный продукт, э, ссылка на документацию, которая будет в вашем блоге, облегчит вам просто вот реально. То есть если у вас 5 продуктов, вам нужно будет 5 Блогов, либо один хороший блог, в котором написаны все ваши продукты, как минимум. Да? И опять же вы можете направить пользователя на конкретную статью, где можно подключить и видео, подключить и э, картинки, и материал. То есть можно и блог в целый посвятить одному продукту, и в общем-то выделить одну страничку вашего личного блога на какую-то документацию какого-то вашего продукта. Тоже является плюсом. Я этим неоднократно пользовался. Ну и еще одна пятая причина, это проверка своих гипотез, правил, принципов. Ну, смотрите, есть вариант реализации. Вариантов реализации на самом деле одного этого функционала миллион, да. Ну и, в общем-то, в каждом есть свои плюсы, минусы. И, допустим, вы придумали какой-то супер свой новый какой-то метод, реализовали его, написали блоги, люди посмотрели, заценили его, сказали, молодец, круто, пиши еще. Автор ржет, как там раньше говорилось на албанском языке. В общем, это удобно, это понятно, это круто, вы написали, проверили. Более того, это то, что касается кода. Но ну, вы же можете и в своем блоге, то есть сам, в самом блоге, прям какие-то реализации написать. да? Ну, для начала я делал блог с точки зрения какой-то песочницы. Да? Я на нем экспериментировал, там, ну, в общем, не важно, поехали дальше. А, ну, кстати, вот, шестая причина – это песочница для теста кода. То есть, если у вас есть какие-то мысли и, в общем, неохота, да, в продакшн-коде что-то менять, тем более это не ваш продукт, то это, в общем-то, ваша личная песочница. Экспериментируйте, делайте, прям кодируйте, как хотите, как удобно. И если он, добрый друг, друга свалится, ну, ничего страшного, это ваша вина, зато научитесь обратно откатывать в упоение. В общем, на самом деле, достаточно удобная и полезная штука. Ну, во всяком случае, в начале карьеры точно. Ну, и еще одна, на самом деле, очень важная причина, на мой взгляд, это дополнительный плюс к резюме. На самом деле, достаточно часто... Я указываю э, ссылку на свой блог, потому что там есть и пример кода, и образ вашего мышления, и э, возможность показать, как вы выражаете свои мысли. И э, комментарии пользователей обычно читаются, то есть, которые э, отвечают на конкретный пост, э, люди видят, как вы взаимодействуете. Это на самом деле очень важно. Э, смотрите, есть такое понятие, как искусственный интеллект, он развивается, и, скорее всего, на работу скоро так или иначе будут принимать роботы, я так думаю. Ну во всяком случае человек будет принимать решение, да или нет. Но роботы будут искать э, информацию о вас. И если э, уж говорить честно и правда, то это уже происходит. Боты ходят и собирают данные по сайтам. Если будет информация о вашей, ваша информация будет хорошая, ну я думаю, что мы сейчас много такого лирического сказали, но тем не менее это это правда. Ну и еще один такой лирический вопрос. Какие у вас самые любимые паттерны? На самом деле это очень, на мой взгляд, неправильный подход, потому что паттерны не могут быть любимыми. Паттерны могут быть, наверное... Ну, не знаю, наверное, это каждый должен решить для себя. Но, смотрите, такое понятие, как выучил паттерн, допустим, Синглтон, и начинаешь его лепить налево-направо. Когда-то еще в школе я придумал себе такое понятия, наверное, принцип, да, ну, назовем его так, как ну, правило одного урока, да, ну, как обычно в школе, преподается какая-то одна тема, ну, например, теорема Пифагора, и показывает, как ее решать, и, в общем, вы уходите со школы, вам приходите домой, там, домашнее задание решить пять примеров на формулу вот этого Пифагора. И, и все, и вы считаете гением. Решили, подобрали, решили, подобрали. Но в жизни немножечко не так. Теория одного урока, она как бы для одного урока. И ваша задача научиться решать, ну, то есть не применяя только один и тот же паттерн, всегда везде, который вы любите, который вам нравится, а использовать разные паттерны. В зависимости от того, какую архитектуру вы строите, какой на платформе работаете, как и какие задачи вы решаете. То есть... Любимые паттерны, конечно, хорошо, но тут правильно говорить о том, какие паттерны часто применяете, да, какие позволяют решать более э, четко и правильно поставленные задачи, или, например, те, которые применяются для разных задач, то есть более гибко, ну вот, наверное, как-то вот так вот, да, то есть любимых, ну нет, есть аббревиатура Solid, которая объединяет в себе несколько паттернов, э, ну, самых важных, на мой взгляд, ну, вот это, наверное, да, она... А на вот этот вот подход На подход, да, молодец, хорошо начался говорить Вот этот подход позволяет И писать более правильный код Вычленяет самые узкие места Когда вы работаете в коллективе В группе разработчиков В команде То есть есть некоторые паттерны Которые используются очень редко И есть такие, без которых вот просто никак да Ну, ладно, не будем пока об этом в общем, наверное, на этом все, да. И я, наверное, вам скажу спасибо за внимание. И, в общем-то, я хочу поблагодарить вас за комментарии. Пишите, давайте общаться, становитесь спонсором. Это, в общем-то, даст некоторые бонусы. Я думаю, что они будут значительными. И на этом, наверное, все. Всего доброго и пишите правильный код.